Следующие очень важные моменты, как надо сидеть на стуле правильно, чтобы включилась ваша энергетика терапевта, чтобы вы не уставали, чтобы у вас хорошая перцепция была и хорошая работоспособность, вы могли бы чувствовать тело клиента, его напряжение, могли бы ими управлять. Это очень важный момент, очень важный момент, еще раз говорю, от того, как вы сидите на стуле, очень много зависит. Итак, смотрите, никогда не сидите вот так, то есть никогда. Не облокачивайтесь на спинку и видите, да, то есть я сижу, спинку облокотился, руки вытянул, шея, гиперлордозея, эта поза вас убьет. То есть нельзя так работать. Всегда сидите на краю стула, то есть всегда сидите так. Ну, есть стулья специальная с поясничной поддержкой. Я сейчас об этом не говорю. Вот обычный стол рабочий. Смотрите, я всегда сижу так и вам рекомендую так всегда сидеть, чтобы вы никогда поясницы спинки не катались. Вы должны сидеть на стуле так, чтобы, смотрите, таз немножко был развернут вперед. Вот вы сидите, и половина вашего веса тела опирается на ваши седалищные бугры, таз. А какая-то часть тела опирается на ваши ноги. То есть вы можете очень четко манипулировать тазом в этой позиции. Смотрите, вы можете дозировать лечебную нагрузку на пациента. Не руками, а через таз, лечебное движение, можете правильно делать. Вот. Добавили нагрузку, убавили нагрузку, добавили нагрузку, убавили нагрузку. То есть движение участвует, видите, ноги, бедра, таз, все тело одновременно. То есть лечебное движение, оно тотальное. Если вы сяете как-то иначе, если вы как-то иначе сядете, вы не сможете сделать тотальное лечебное движение, вы будете работать вот отсюда, вот отсюда, от руки, от головы. Это будет совершенно не то, ребята. Это не то. Вот. Лечебное движение всегда должно исходить из таза из бедер. Вот. Даже если вы сидите, даже если вы сидите, вы должны работать вот из таза из бедер. Есть, запомнили, да, в первый момент, на краю стула сидим и сидим так, чтобы мы могли своим телом а, управлять при помощи наших ног. То есть в принципе вы можете даже, ну, такое тренировочное такое упражнение для вас, садитесь на стул на колесах, да, и ходите вот таким вот образом по а, комнате, вот по кабинету ходите вот таким вот образом. Вот по ходите минут 15 да вот минут 15 походите вот вам три дня вот такого упражнения да вот будете перемещаться вот так вот и вот и вы тогда поймете как правильно сидеть это очень важно еще раз говорю Дальше, высота высота вашего стула. Смотрите, надо сидеть так, чтобы вот ваше предплечье очень гармонично и легко а, лежало на кушетке. Если предплечье будет ниже, смотрите, мне нужно наклоняться вперед. Если предплечье будет выше, соответственно, я буду отклоняться назад. Да? Давайте, смотрите. Вот я стул максимально, сейчас подниму наверх, да? Вот стул максимально наверх подниму. Смотрите, я сижу вроде бы как ровно, но я на самом деле падаю назад. Если я опущу стул, видите, мне приходится улица то есть вы назад видите да вперед то есть где-то вам надо найти какую-то среднюю позицию среднюю позицию ну немножко нет напряжения вы должны так сидеть чтобы вы четко были вот по оси по вектору гравитации чтобы вы не вперед не падали ни назад не наклоняли, чтобы у вас не, не, не сутулились, ни шея там не наклонялась, ни поясница. Чтобы у вас не было напряжения нигде, ни в руке, там, ни в запястье, ни в плече, ни в шее, ни в пояснице. То есть рука так должна лежать на кушетке. То есть вот ваша высота относительно тела клиента, да? И относительно кушетки такая, так должна быть подобрана. Ну, напряжение испытываю, видите, немножко вперед надо наклоняться, да? О! Вот, я подобал для себя ту позицию, где мое тело полностью расслаблено, а позвоночник максимально приближен к вертикальной линии, и тогда мое тело будет расслаблено, это логично, потому что мне проще всего поддерживать э -э, телесность э -э, и соответствие телу и гравитации, да, так, когда я максимально вертикален на самом-то деле, да. Вот. Все, вот таким вот образом попытайтесь э -э подобрать вашу высоту относительно вашего рабочего места. Бывают разные пациенты, бывают разные тела, и в зависимости от этого вы будете манипулировать своей высотой. Вот, пожалуйста, освоите такие простые упражнения.